Диски у нас штампованные, поэтому будет удобнее взять старые зацепы. Так, песка нет особо. Можно и на нее сразу задевать. Следующая девайка. На этом штекере мы тоже не видим песка, так что можно не протирать его, не смазывать маслом, а оставить как есть. На него одевать прибор. Что мы, собственно, сейчас и сделаем. От 14 радиуса. И выше одеваю на верхнюю, 3, 14, то, что ниже 14 радиуса, одеваю на нижнюю. Так будет удобнее настраивать прибор. Настраиваем прибор, вращаем колесо, возвращаем красную точку примерно в то же место, где она была. Yeah, саживаем подвеску машина просела Руль ставить лучше на заведенной машине, потому что у нас гидроусилитель. Даже если электроусилитель, все равно лучше на заведенной машине выставлять руль по центру. Так, теперь выставляем уровни на приборах. Развала не смотрим, потому что он здесь не регулируется. Схождение смотрим по этой шкале. Выставили уровень на левом колесе, теперь выставляем уровень на правом колесе. И направляем лазер на верхнюю шкалу по противоположной стороне 14 радиус, так как у нас. А верхняя шкала это у нас 12-14 радиус. Теперь выставляем противоположную сторону. И что мы видим? Правая у нас показывает плюс 0,1 можно сказать 0. А левое колесо показывает минус полтора. А нам нужно плюс один примерно. Общая. Поэтому мы левую сторону в первую очередь будем вести в сторону нуля. гайка 21 диаметр так слабили теперь крутим тягу когда крутим тягу важно чтобы пыльник вместе с тягой не вращался так, так. смотрим перебор так как сказать плюс 1 плюс минус 1 а у нас вполне укладываемся в рамки то есть наши параметры это общее схождение плюс 1 может быть 0 может быть плюс 2 а мы что видим по левому колесу которую показывает свои показания на данном шкале у нас где-то плюс 0,9 и правое у нас тоже плюс 0,9. Соответственно, общее схождение у нас плюс и 1,8. Что вполне в рамках, так как параметры Логана Сандера это плюс один, плюс минус 1. Соответственно, может быть как 0, так и плюс 2. Теперь нам важно померить расстояние по задним колесам. 22,4 и 4. Здесь примерно так же, 2,2, что в принципе неплохо. Теперь можно затягивать гайку на левом колесе. А, нахрена я это сделал? отлично, плюс 0,9 плюс 0,9, да? точнее, плюс 1 плюс 0,9 значит, надо что-то еще подправить Плюс 0, а, точнее, плюс 1 Правое колесо. Плюс один. Общее схождение, плюс 2 Что вполне укладывается в рамки. И по задним колесам тоже все нормально, все одинаково. Соответственно мы закончили с этой машиной. Включаем приборы. И снимаем. Эти приборы, если навяшены на старые, зацепы я их снимаю обычно месте зацепом но безопасен по отдельности это делать это может все упасть что бывало Забыл колпаки одеть. Не забываем одеть колпаки.